Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живнеров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы говорим с вами про очень важную для всех тему. Это как не допустить или как остановить обострение вашего невроза. Многим из вас, наверное, кажется, что это все происходит вот так. То есть, просто в один какой-то день у вас вдруг возникает серьезная какая-то симптоматика, сильное головокружение, сердцебиение, кажется, что вы сейчас умрете, задохнетесь, вы начинаете, пропадает аппетит, не можете спать, чувствуете, что силы вас просто покидают, что вы прям просто умираете, возможно. Но на самом деле все это происходит постепенно. В первую очередь, это накопительный процесс, связанный с процессом повышения вашей тревожности. То есть, грубо говоря, пока ваш уровень тревожности низкий, вы находитесь в зоне безопасности. Но постепенно этот уровень повышается. То есть, вы все больше и больше ситуаций в жизни воспринимаете как опасные. Повышается уровень тревожности. Количество тревожных событий становится больше. Постепенно возникает уже на фоне повышенной тревожности симптоматика. И вот в этот самый момент вас ждет вот эта зона риска того, что невроз может обостриться. Как это происходит? В какой-то момент у вас случается какой-то сильный стресс. Это может быть стресс как физический, например, вы несколько ночей не поспали, сильно заболели, у вас сильная похмелье или после каких-то наркотиков, например. Это может быть такой стресс. Либо стресс эмоциональный. Вы, допустим, сильно за что-то испугались. У вас появились какие-то симптомы, которые вы восприняли как симптомы серьезного заболевания. Или вам сказали плохую новость. Или вы прочитали что-то в интернете, связанное с другими людьми, и стали переживать это же за себя. Или услышали какие-то новости про обстоятельства в мире, и это вас напугало. То есть, какой бы это ни был стресс, это приводит к всплеску сильного возникновения страха, в результате чего у вас... Усиливается симптоматика. В этот самый момент у вас может произойти два всего пути. Первый путь это если вот этот стресс возник и он как только пропадает, вы успокаиваетесь, симптомы проходят, проблемы со сном проходят и все нормализуется. Это обычно происходит, когда вы первый раз сталкиваетесь с обострением этого состояния. Но есть еще и второй сценарий, который также может произойти. Это когда у вас из-за того, что вы плохо спите, у вас симптомы, панические атаки, вы начинаете бояться уже самого этого состояния, что оно не пройдет. Бояться того, как вы себя будете чувствовать теперь в течение дня, а как вы сможете работать. То есть представьте, что само это состояние добавляет вам огромное количество тревожных ситуаций, которые вызывают у вас страх дополнительный, который автоматически тут же повышает вашу тревожность. И в итоге вы сталкиваетесь с тем, что то, что вы столкнулись с обострением, добавляет тревоги, из-за чего вы еще больше переживаете за свое будущее, повышается уровень тревожности, и вы еще дольше, еще сильнее находитесь в обостренном состоянии. Теперь мы проговорим про несколько этапов, как будет происходить дальше. Как только вы столкнулись с сильной симптоматикой, паническими атаками, проблемами с аппетитом, с новой утомляемостью, у вас происходит замкнутый круг. Вот этот замкнутый круг нам нужно в первую очередь останавливать. Значит, какой это круг? Вы начинаете хуже спать. От того, что вы хуже спите, ваша эмоциональность возрастает, вы становитесь более тревожным за счет недосыпа. Из-за того, что вы не досыпаете, тревожность повышается, симптомы усиливаются, вы еще хуже спите. И вот так закручивается сильнее, сильнее, сильнее, сон уходит совсем, тревожность возрастает до максимума, и в результате вы попадаете вот в такое очень тяжелое, обостренное состояние. Чем дольше вы в нем находитесь, тем дольше вы думаете, что оно не пройдет, и тем сильнее оно держится. Вот мы сейчас с вами сказали как это все происходит. То есть, смотрите, повышение тревожности, сильный стресс, закручивание системы в плане сна, аппетита, утомляемости, симптоматики, дополнительные страхи, ухудшение самочувствия, и это приводит вас к тому, что у вас появляются панические атаки, и состояние обостряется, вы не можете из него выйти. Теперь давайте вернемся к нашей теме изначально. Как же все-таки остановить обострение вашего невроза как не допустить того чтобы это происходило в первую очередь вы должны понимать что ответ в самом начале этой цепочки если у вас не будет всего одного единственного элемента во всей этой комбинации то все это будет просто невозможно я говорю про уровень тревожности то есть если вы останавливаете процесс повышения уровня тревожности вы держите свою тревожность на одном уровне, и она не растет, я вас поздравляю, вы защищены от обострения вашего состояния. Но если же со временем вы чувствуете, что количество тревожных ситуаций в вашей жизни возрастает, это неминуемо приведет к тому, что на фоне повышенной тревожности у вас случится какой-то стресс, потому что мы от него не застрахованы, и вы попадете в обостренное состояние. Поэтому... Самое важное, что вам нужно делать, это следить за своим уровнем тревожности. Самое важное, то, с чем я занимаюсь с клиентами на курсе психотерапии, это всего одна единственная вещь. Мы определяем все их сегодняшние тревожные ситуации, которые за дня в день у них возникают, определяем, фиксируем их и меняем к ним восприятие, чтобы сократить их общее количество и снизить их уровень тревожности. То же самое вам нужно делать самостоятельно. Нужно определять все эти ситуации и прорабатывать, менять к ним свое восприятие. О том, как это делать, я рассказывал в предыдущих своих видео на ютубе. Можете посмотреть, там есть целый метод по изменению восприятия с примерами, с технологиями и так далее. Соответственно, самое важное здесь, это держать руку, на пульсе вашего уровня тревожности если вы чувствуете что у вас уже запускаются процессы например первые звоночки это такие что вы стали тревожиться на те ситуации на которые раньше не тревожились или ваш уровень тревожности, стал вы стали сильнее реагировать на какие-то ситуации, на которые не так сильно реагировали. Или теперь, когда у вас возникает страх, это провоцирует различные симптомы дискомфорта в теле. Если все это вы начинаете чувствовать, если у вас учащаются панические атаки, если у вас вдруг периодически есть сложности с засыпанием, вы чувствуете какое-то нервное напряжение у вас в теле, вы чувствуете, что у вас появляются какие-то новые симптомы. То есть раньше, допустим, было просто напряжение, теперь добавилось еще сжатие в голове. Или пересыхает во рту. Или в каких-то ситуациях вы чувствуете, что у вас сильный симптом. Или у вас повышается ваша утомляемость. Или ухудшается чуть-чуть аппетит. Все это признаки того, что ваша тревожность повышается. И для того, чтобы вы не попали в обостренное состояние, нужно в первую очередь думать именно про него. Нам всем говорят про очень много разных направлений. Конечно, физически вы также можете повлиять на тот свой уровень тревожности, который есть Вы можете а, следить за своим питанием Чтобы оно было сбалансировано Заниматься спортом Дольше спать, если у вас проблемы со сном Больше просто уделять этому времени Соответственно, меньше дел делать, потому что у вас повышается утомляемость, то есть вы привыкли, что вы выполняете определенный объем задач, ваша задача сократить количество этих задач, чтобы снизить свою утомляемость в течение дня. То есть таким образом вы также можете способствовать снижению тревожности, но так как эта проблема эмоциональная, она напрямую будет связана именно с количеством событий, которые вы воспринимаете как опасные. Помните также, что когда вы реагируете страхом, это происходит в моменте времени, в «здесь и сейчас». Но при этом реагируете вы не на то, что здесь и сейчас происходит. В этом вся суть. То есть многие люди говорят, я живу спокойной совершенно жизнью. Откуда же у меня все эти страхи и переживания? Все очень просто. В моменте, когда вы находитесь, вы думаете о своем будущем и видите в каких-то своих планах негативный сценарий. Это вызывает страх. Когда же вы вспоминаете о прошлом, то вы объясняете случившееся одной пугающей причиной, и это тоже вызывает страх. Таким образом, в любой момент времени вы можете что-то планировать, о чем-то вспоминать, и это все в моменте в настоящем как раз выдает вам страх. Огромный жизненный опыт, ваше беспокойство насчет будущего – это все как раз и, те, и, есть, и есть те тревожные события, с которыми вам нужно на ежедневной основе работать. Самое главное, что мы делаем с клиентами на моем курсе психотерапии, мы учимся менять восприятие к тревожным ситуациям для того, чтобы у клиента сформировался навык, чтобы он мог поменять свое восприятие к любой тревожной ситуации. Именно это гарантирует ему то, что в будущем на фоне стресса он снова не столкнется с этим обостренным состоянием, потому что видя, что он вдруг среагировал тревожно на какую-то ситуацию, у него всегда будет возможность ее четко определить, поменять к ней восприятие и воспринимать ее нейтрально, так, чтобы когда она повторится, это уже не вызывало страха. И так он может делать с каждой ситуацией. Поэтому, если вы хотите овладеть этой технологией, то ссылка на мой курс будет в описании под этим видео. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями, какие выводы вы сделали после просмотра этого видео. Мне очень приятно читать ваши комментарии, и мне нравится, что вы иногда делаете не совсем те выводы, которые... Я думал, что вы сделаете, и многие из вас действительно очень глубоко понимают эту тему, поэтому обязательно напишите свой комментарий, какой вывод вы сделали, и я с удовольствием его прочитаю. На этом у меня все, всем пока!